А я вас знаю. Вас прозвали Тедди как боксеры из Америки. Вы были чемпионом Варшавы. Никакой не чемпион. <плёк> Хоть кто-то драться умеет. Он будет есть досыта и драться с лучшими боксерами. А мы делать ставки. Он и пяти минут на ринге не продержится. Я знаю людей вроде тебя. Ты будешь из последних сил цепляться за жизнь. Теперь это не твои бои. Ты сражаешься за всех нас. Мне нужно больше еды и лекарств. Значит, тебе придется поработать. Все мы травинки, выросшие из одной земли. Не знаю, кем я буду, но я всегда знал, кем хочу быть.